Друзья, всем привет! Сегодня у нас видео из рубрики «Будни риэлтора». Очень видео спонтанное, не хотел сегодня записывать. Жду сейчас покупателей, будем смотреть квартиры в центре Сочи в бюджете 20-50 миллионов. Да, вот такой разлет, потому что покупатель, быть может, купит одну квартиру, а может быть две. В общем, посмотрите, надеюсь, вам понравится. Начинаю свой показ с жилого комплекса «Виктория». Вообще, «Виктория», конечно, относится к микрорайону Новой Сочи. Это платная парковка. Далее поедем на морской переулок. Сейчас на ваших экранах жилой комплекс «Ривьера Плаза». Ну, это так, для ознакомления «Самин», «Ривьера Донстрой», а это бывший «Долгострой», но ну, сейчас там все нормально. Это улица Виноградная, сегодня чудесная погода. В общем, пока жду покупателей. Не хочу терять время даром, буду для вас делать обзор будни риэлтора. Будем смотреть квартиры в центре Сочи, в бюджете 20-50 миллионов. Такая территория у комплекса Виктория, там насколько мне известно химчистка была раньше, сейчас не знаю. Здесь есть кафешечка. Пойдемте по территории, у вас еще прогуляю. Также имеется тут подземный паркинг, смотрите, кафе Мимино. Ну, Бывший, так скажем, скандальный известный живой комплекс Виктория. Сейчас здесь все очень даже хорошо. И вот здесь еще заезд на подземную парковку. Давайте еще вот так покажу дом. Смотрите, здесь шлагбаум. Но это так, для того, чтобы вы сюда заехали, что-нибудь тут разгрузились. Здесь детская площадка. И в выходные дни этот, эта территория она закрыта. Имеется еще кафешка вот здесь, ну, само собой видеонаблюдение. Смотрите, мини-маркет, дом двухподъездный, прокат инструментов, великов и салон красоты. Курить нельзя, лавочки стоят, но курить нельзя, цветочки. Ну, красиво это все сделали. Ирма, друг, привет! Это коллега моя, мы сколько уже, седьмой год уже вместе работаем, да, Да, говори уже! Время летит. Ну, есть консьерж, все красиво. Лифта два грузовые пассажирские. Квартиру посмотрели, теперь ваша очередь. Итак, общая площадь 40 метров. Видите, все новенькое. Котер на всякий случай. Вообще коммуникации центральные здесь. Обслуживание, я не помню. Сколько было? 45 что ли, рублей. С квадратного метра. Здесь шкаф открывать не буду. Такое решение здесь. Холодильник, кухонная зона. Все в подсветочках. В общем, это кухня, совмещенная с гостиной. Вид на море. Вон оно море. Давайте все-таки окно откроем. Ну, здесь так, как бы, ну, это... Не тихо, да, когда окошко-то открываешь. Все-таки дом стоит на улице виноградная. Но горе... Но море... Фу ты, Вид чудесный. Смотрите, и горы видно, красные поляны, и горы Ахунь, и море. Мурпор хорошие стеклопакеты здесь кухонный стол здесь и спальня тоже есть кондиционер здесь вот типа кладовочки такой да. тоже витражное окно и зона спальни итого 40 метров цена озвучить позже это общий балкон и вид с общего балкона. Ну, а мы перемещаемся в самый центр Сочи. Едем сейчас. Это у нас улица Егорова. С правой стороны парк Ривьера. Сейчас переедем в речку Сочи и окажемся в самом центре Сочи. У нас продолжают снимать хороший асфальт. Есть, хороший асфальт менять на хороший. Я это называю зимний на летний меняют, ну, просто беспредел. предел. Ну, вот он мостик. Там морпорт. И мы едем на морской переулок. Будем смотреть жилой комплекс премьер. Он же Титаник. Ну это вообще смешная история. Кому интересно, расскажу. Это мы проезжаем в Морпорт. Что-то у меня вот такая идея родилась вам сказать. Вот прямо вот здесь, где вот сейчас кадр, да, там есть яхта Лодия. Ей владеет мой друг Костик. Костик, тебе привет. Папе тоже. Ссылочка выскочит в правом верхнем углу. У кого будет желание покататься на яхте, обязательно обратите на нее внимание. Яхта Лодия. Народу все больше и больше. Это мы также проезжаем в Морпорт. Скоро центр Сочи здесь будет без автомобилей. Здесь будет реконструкция. Куда только денуть все автомобили, это большой вопрос. Это хороший это скверик, забыл, как называется. В общем, ну, самый центр Сочи. Это улица Войкова. Здесь у нас находится центральный Сбербанк. Отсюда начинается променад. Сейчас мы едем по улице Арджиникидзе. А это, собственно, уже морской переулок. И, к слову говоря, здесь у меня находится небольшой, но уютный офис. Приезжайте, попить кофе. А мы сейчас развернемся, выйдем на аккуратный проспект и свернем опять на морской переулок к жилому комплексу. Премьер. А это был хаят. Вот. Свернули мы на улицу Соколова, Вот здесь хорошее заведение есть. Это я уж просто так, так комментарий вам даю. Очень рекомендую кашалот. Барселона-парк, апартаментный комплекс, который находится на улице Соколова. Есть здесь целый список предложений, кому интересно, звоните, пишите. С улицы Соколова поворачиваем на курортный проспект. Это у нас Магнолия. Кстати, скоро ее, вероятнее всего, будут реконструировать. Вот мы свернули на морской переулок. Вообще классное здесь место, реально прям обалденное. Ну, прям небольшой уклончик для сильно капризных. Говорю, что есть небольшой уклон. Место не идеально ровное. Это у нас жилой комплекс. Морской дворец. А мы едем в премьер. Вот он на ваших экранах. Смотрите, какой красавчик. Действительно, премьер. Это популярная кафешечка. В доме есть отделение Сбербанка. Направо мы свернем. Там будет жилой комплекс Флагман. Кстати, мы сегодня там будем смотреть квартиру. Не сегодня, а прямо сейчас. С новым ремонтом. 78 метров, двушечка. Здесь будет тоже очень классная квартира. Не переключайтесь. Красавчик. Ну, тут вы, наверное, понимаете уровень Совсем другой. Жилой комплекс «Премьер» относится у нас к разряду элитной недвижимости в Сочи. Такая входная группа. Здравствуйте. Это вид с общего балкона. Такая хорошая. Большая, достаточно ухоженная территория. Это жилой комплекс Парус. Там жилой комплекс Горный. И флагман. Обожаю его. Так, 62 метра. Жилой комплекс Премьер. Прям хорошая квартира. Все высоченные потолки. Здесь вместительный шкаф. Давайте с санузла начну. Совмещенный санузел. Ну, все классно. Современно сделаны теплые полы. Есть еще один шкаф. Это кухня, совмещенная с гостиной. Сама кухня здесь. Вот такое решение, чтобы попадало больше света. Посудомоечная машинка. Потрясающий вид. Морпорт как на ладони. Повторюсь, 62 метра. Общая площадь. Двухуровневые потолки. Все в подсветочках. Ну, классно сделано. И спальня. Здесь такое местечко под кабинет. А мы двигаемся дальше смотреть квартиру в жилом комплексе «Флагман». Ну, само собой, три модных лифта. Я поехал чуть раньше. Территорию сейчас вам еще покажу. лифт. Это мы выходим на задний дворик. Мусорные баки тут. Очень популярные жилой комплекс премьер и я вам так скажу, что чтобы здесь появилась квартира на продажу это очень большая редкость подземная парковка и вот такой вид с места общего пользования мы идем смотреть двушечку в жилом комплексе флагман, вы не переключайтесь Потом еще кое-что будет. Ага, ключик у меня нет, да. Обходить не нужно. Можно выйти с той стороны, можно выйти с другой. И прям чуть-чуть прогуляемся. Никогда не показывал пешую дорогу до Флагмана. У нас улица Красная. И она упирается прямо в морской переулок. А морской переулок в уродный. Проспект. Ну, я вам так скажу, что уклон здесь, ну, лично я его вообще не чувствую, правда. И от курортного я сюда буду подниматься тоже, его практически не почувствую. А вот чтобы зайти в подъезд, нужно будет преодолеть ступеньки. С парковками, я вам скажу, здесь полная оч... А, Мультифрукты магазинчик, и вот она. Собственно, лесенка. Поднимаемся. Ступеньки уже считать не буду. Ну, в общем, при всех нюансах я очень люблю флагман. Что у нас с садиком? Ремонт делаем? Это Ирма меня спрашивают, как у нас дела с садиком. Я говорю, делаем ремонт. Скоро у нас открытие на Исауленке. Открываем второй детский сад. 160 метров там у нас. Будем, будем персонал искать, если кто-то любит деток, заниматься их воспитанием или готовить вкусно, кушать для деток, то звоните, пишите по телефону. Я вас стыкую со своей супругой. Надо купить недвижимость. А почему мы там не пошли, Костик? Это вторая. Это немножко крутовато. Да, это, в общем, второй вход. Давайте я вперед пробегу. Давай, давай. Это самое с камерой. Это второй. Ирмочка, мы сейчас с тобой пообщаемся. Вот такая лесенка, я сразу говорю, видите, тут а, ну, не всем как бы подходит, а на самом деле а здесь вот такая общая терраса. Это уже улица альпийская, такая общая терраса. Смотрите, какой потрясный вид. Уф. Алло, я вам перезвоню. Ага. Если вы забьете жилой комплекс Флагман в поисковике Ютуба, то а вы в любом случае попадете на мой канал, потому что больше всего роликов у меня, потому что я обожаю жилой комплекс Флагман. Смотрите, входная группа. Здесь вас встретит консьерж. Здравствуйте. А я с собственником сейчас он придет. Ну дорого, все дорого, богато. Лифта. 2, 1 спускается на парковку. Балкон большой. Такой вид с балкона: море. Гора, хун, снежные холмы, Красные поляна В общем, все как на ладони. В квартире доделывают ремонт. И сейчас я вам ставлю фотографии дизайн проекта, получается один в один. Костик, сколько осталось ремонт делать? Пять дней будет все готово. Видите, народу просто очень много. В общем, вставляю фотки дизайн-проекта все один в один. Ну и вот так со стороны выглядит жилой комплекс «Флагман». На сегодня все. Продолжение будет завтра. Это были будни риэлтора и квартиры в центре Сочи. Вам какая-то понравилась? Я про сами квартиры, а не цены. 40 метров в жилом комплексе «Виктория» продается за 21 миллион. Квартира 62 метра в жилом комплексе Премьер продается за 43 миллиона, и 78 метров во флагмане продается за 45 миллионов. Да, цены растут и будут продолжать расти. Нам мне вот лично это самому неприятно, но к сожалению. Предпосылок на то, что недвижимость в Сочи будет дешеветь, к сожалению, нет. Все аналитики говорят, что наоборот только будет дорожать. Ну Реально, мы чувствуем, наступает огромный дефицит. Нечего продавать, ничего не строится. В общем, живем-увидим. Не забывайте поставить лайк. Это совсем несложно. Если впервые на моем канале, подпишитесь. Не забудьте там поставить колокольчик, чтобы не пропустить интересные предложения. Также много вторичек в Инстаграм. Нам у меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков, недвижимость в Сочи. До новых видео. Пока.